Это очень опасный ритуал, так как я открываю портал потусторонний мир. Ты можешь мне показаться? Я не знаю, что это сейчас здесь происходит. Вообще я странно себя чувствую. ДАРК Всем привет, друзья. Сейчас я нахожусь в заброшенном доме. Я здесь уже был. По словам очевидцев, в этом доме обитает призрак старых женщины. последний раз, когда я здесь был, паранормальная активность была слабой. Для того, чтобы усилить паранормальную активность и узнать, что здесь обитает, что за сущность здесь обитает, я буду применять свисток смерти. Это очень опасный ритуал, так как я открываю портал «Потусторонний мир». Никому не советую это повторять Звук свистка я уберу из видео И поставлю вместо звука свистка фоновую музыку Как по словам очевидцев Находилась эта женщина До самой своей смерти Понятно, что здесь все уже сейчас заброшено, все в таком уже плачевном состоянии. Сам я буду находиться в этой комнате. Так, вот это вещи, которые лежали возле кровати той женщины. Это колокольчик, ну и часы. Также зеркало. Я пытался оттереть его откопать, но никак. Зажгу свечи и здесь проведу ритуал со свистком. Опять же, друзья, повторюсь, это очень опасный ритуал, так что не советую никому его повторять. И я уберу звук свистка с видео. свет так друзья поставлю здесь камеру и буду проводить сейчас сеанс со свистком Все, свисток я сейчас применил Теперь буду ждать Обращаюсь к миру мертвых Если здесь кто-то есть Дайте мне знак Ничего не видно Ты можешь ты можешь показаться. Стукни один раз, если ты здесь раньше жила или жил Звук на чертаке где-то Okay. <laughs> Вот этот звук идет с чердака Сижу пока здесь. Камера пусть там поснимает. Ты можешь мне показаться? вот тупый когтями ты можешь мне показаться? ты можешь мне показаться? Друзья у меня сейчас реально стало не по себе у меня закружилась голова резкая слабость я не знаю что это сейчас здесь происходит ты вообще я странно себя чувствую вообще надо эгф всегда нужен эгф Вообще без. Не знаю, это время что-то значит или просто так. Yeah. Нет, сейчас, друзья, я ухожу отсюда, потому что я, реально я в себя стал очень-очень плохо чувствовать. Сюда надо обязательно приходить только с игры. Все, сейчас забираю камеру и ухожу отсюда. Я с тобою со двора. Поле, через поле к скалам до да, к морю Над водой взлечу тебе, черной сестрою. Буду песни петь, как ты, звонко Будет хвост, как твой двойной тонкий Забери меня с собой, черной дожи да